Привет! В этом ролике мы с Таганом порассуждаем о том, чем дерево лучше золота. Ага. Так, да. Кто начинает? Я давай начну. То, что там большая цветовая гамма. Из дерева можно делать большие-большие-большие-большие украшения. Вот, вот такие, такие. вот, да. Я продолжу про цвет Из можно... золота, кстати, тоже можно сделать Но они тогда будут отличаться здорово Вот так, да, И еще по цене да. Ну, вот так это, это ничего еще меня <смех> не будут Будут, да, сильно, очень сильно. сильно отличаться А я продолжу про цвет Где очень хорошо, легко тонируется Любой, какой хочешь цвет Такой найдешь Да. А еще с помощью деревянных украшений Можно выделиться среди других людей У кого украшения все из золота И вот так все Хотя можно из дерева, те, кто, допустим, любит классические украшения, можно делать их крупные, и они будут строгие и классические, а, а вот такие. Да. Ну что, у меня еще, наверное, легко достать доступность его. Можно найти просто даже на дороге или отпилить кусок стула. Скамейки. Корье из скамейки. Так, или из скамейки, стула, стола. Это нормально. Бабушкина, например. Так, у меня легко собирать опилки. И вообще по поводу опилки нет масса идей. не надо плавить. Из этих опилок можно сделать сорта дерева разной пробы. Черное дерево 585-й пробы. Наполовину с землей и песком. Да, да, да. Да. Ну что, ну еще легкость в обработке все таки наверное, там можно ножечком любим. Одним даже. Ногтем говорит. Ну, если легкого легкая порода, почему нет? Можно и ногтм. Есть у меня такой кусочек, это ногтм говорит. Какие-то дворечка садится. Так, давай, что, твой батл. Так. Не надо вставать на учет по обороту драгоценных пород дерева. Это, по-моему, очень актуально от, многим. Отслеживают. Приносишь нет, нет. ты свое деревянное украшение, чтобы тебе у него пробу поставили? Венги 999 проба. Венги. Столько-то полосочек. Или бук. Бук 999. Или дуб. Дуб 100%. Дуб 100%, да. Так, ну что, а что я еще не сказал? Ну, может быть, легкость, я говорила легкость, о легкости, веса. Нет, вам не говорила. Ну и у меня остался пункт, что дерево можно клеить как попалось, чем угодно. Ну, почти, наверное, клей. Ну, конечно, почти. Можно оклеивать очень угодно бумагой. Легко доступный клей. Это вот прекрасная техника, как же на ну, твои -то тетрадочки? Декупаж! Декупаж, да, точно, да. Можно свой браслет докупажем на ночь делать, и каждый день у тебя новый браслет будет. Смешно. Ну, в общем, у нас все. Да. Все 10. Все. Пока.